активная фаза строительства, создаются у нас дороги, проезжая часть, места отдыха, делаются габионы. Того, что вы увидите далее, вы будете удивлены. Если честно, я сам удивлен. И вот такая вот видовая характеристика, если мы будем выбирать квартиры с видом в обратную сторону. Море, конечно, у нас не видно, но не в этом смысл. Вот такое вот удовольствие. В общем, у нас здесь тоже имеется. Видите, да? Вот в этом доме, например, уже живут люди. Керамогранит. Ну, в принципе, такой приятный, кайфовый подъезд. Огромнейший Пламенный, солнечный, сочинский привет, дорогие друзья! Мы находимся в городе Сочи, на дворе февраль месяц. И, в общем, как вы видите, я нахожусь на комплексе под названием «Династия Хиллз». На данный момент комплекс у нас строится, но есть у нас здесь дома, построенные изданные, в которых уже живут люди, а есть, которые у нас на этапе строительства. Например, везде сейчас ведется... Активная фаза строительства, создаются у нас дороги, проезжая часть, места отдыха, делаются габионы, и, а также окончание, как говорится, внешней отделки непосредственно нашего комплекса. Домики выглядят следующим образом. Как вы видите, они все имеют этажность три этажа и Комплекс у нас состоит и уже планируется, что будет состоять более чем из 30 вот таких вот домов В общем, это, как говорится, город в городе Огромнейший такой комплекс, который будет иметь центральные коммуникации Все, как говорится, сети у нас здесь есть в наличии И на данный момент есть построенные дома, в которых уже живут люди Само собой разумеется Давайте я покажу вам типовые планировочки вначале а потом пройду в готовые дома и покажу как вам, как будут выглядеть подъезды. От того, что вы увидите далее, вы будете удивлены. Если честно, я сам удивлен, как застройщик сделал места общего пользования, то бишь подъезды. Заходим, это подъезд нашего дома, и мы видим, что... Что мы видим, что мы видим. Ну, это первый этаж. Я думаю, первый этаж мы смотреть не будем. Мы поднимемся повыше и посмотрим типовую планировочку выше. Потому что от этажа к этажу планировочка у нас типовая. Ну и заодно посмотрим видовую характеристику. Вот смотрите, вот такие квартирки 27 квадратных метров. Как оно вам, дорогие друзья? Ну, относительно неплохо и более-менее нормально планируется. Поднимаемся выше. Так. Это у нас квартирка 28 так, стоп, чуть, да, чуть больше, почти 29 Три окошечка, но балкончиков у нас нет И нифига страшно Следующая квартирка у нас 27 квадратных метров Тоже весьма такая неплохая, правильной формы И то же самое, повторяю, не имею 28 своеобразных, ну, по сути дела, 30 квадратных метров Давай по видовым характеристикам посмотрим Выходим сюда вот они, наши домики. Видите, все типовые, друг на дружечку похожие. Видим, что широкие проезды между домами. Э, расстояние между домами соблюдены. Проезжие части у нас тоже соблюдены, как говорится, все э, непосредственно... То, что необходимо, как говорится, по градостроительному кодексу. И вот такая вот видовая характеристика, если мы будем выбирать квартиры с видом в обратную сторону. В сторону улицы Краснополянского шоссе и улицы Ивановской. Там она внизу. В общем, смотрим далее. Море, конечно, у нас не видно, но не в этом смысл. Комплекс у нас... Обещает быть нарядным. И сейчас я вам покажу квартиры, где уже э, непосредственно все это построилось и сдалось. Ну вот они типовые, видите? То есть вы можете купить либо студию обыкновенную стандартную, либо студию необыкновенную. Вот такие вот, видите, типовые Площади, как правило, либо это просто студия, либо это, как говорится, однокомнатная квартира. Небольшие, малогабаритные, однокомнатные квартирки. Площади. Что у нас тут по площадям? Вы уже более-менее сориентировались. Минимальные площади у нас здесь 16 квадратных метров можно купить, а максимальная площадь это у нас 28 квадратных метров. Можно купить маленькую, можно купить побольше. В зависимости от того, какой у вас бюджет и каков, как говорится, у вас ширина вашего кармана. Можно купить домик в стройке, можно купить в сданном. У меня здесь есть варианты хоть в построенном, хоть с сданном, хоть в строящемся. Далее, видите, вот там вот есть домики наверху, это у нас домики, которые реально у леса, прям по границу леса. Можно купить там, то есть буквально квартиру с видом в лес. Кому как нравится. Иду пока по территории и пойду покажу, как примерно ориентировочно будет выглядеть территория и что там у нас, как говорится, в подъезде нашего комплекса. По комплексу. Расположенным и в Адлерском районе, на улице Улица Зеленая. Дома клубного типа, комфорт-класса. Закрытая благоустроенная территория общей площадью 4 гектара. Территория будет закрытая, охраняемая, будет включать в себя шлагбаум. То есть никого лишнего здесь на территории вы не увидите. Коммуникация центральная, само собой разумеется. У нас здесь планируется детская площадка, бассейн, парковка, огромное количество. Живописный панорамный вид на город. Так, эти пиломатериалы что-то здесь зависли. Очень долго думают, поэтому пошли к они дальше, пусть едут, а я пойму и пройду. Давайте покажу вам а, максимально готовый домик. Вот как они выглядят. Видим, что туи. И имеются парковки Давайте теперь пройдем туда, в ту сторону Видите, укрепляется у нас все это удовольствие Габионами, опорными стенами Далее у нас будут опорные стены Все покрашены и облагорожены У жилого комплекса планируется Трансфер до моря до аптек, до магазинов и так далее По желанию покупателя застройщик осуществляет ремонт Вот такое вот удовольствие В общем, у нас здесь тоже имеется Видите, да? Вот в этом доме, например, уже живут люди Давайте-ка пройду сюда в тупичок немножечко И расскажу Также сразу же хочется сказать Уважаемые мои В некоторых домах есть договор купли-продажи В некоторых домах у нас пока еще строится Ведется строительство Видите, да? Большущий комплекс, более 30 домов Справа у нас родничок лес Выше у нас тоже лес, везде лес, на территории везде у нас видеонаблюдение. Давайте зайду в один из подъездов я расскажу, как выглядит у нас аббревиатура. Но ну, это я туда сейчас выйду и покажу. Заходим. Вот так вот выглядит подъезд. Видите, у нас курилочка, дверь тяжелая. И вот мы в подъезде нашего комплекса. На полу керамогранит, на стенах декоративная штукатурка, элементы освещения, красивые качественные двери. Входные двери действительно качественные, толстые. Здесь у нас счетчики. Потолочек красивый и прозрачное остекление. Здесь у нас, видите, керамогранит. Ну, в принципе, такой приятный, кайфовый подъезд. И видеонаблюдение, естественно, который будет выведено, все это удовольствие, на пульт охраны. Заценили то, что комплекс зачетный и интересный? Я думаю, что вы уже поняли, да. Я, если честно, сам до самого деле не ожидал, что застройщик не сэкономит на подъезде. Подъезд приятный, в нем приятно находиться. Вроде бы мелочь, а приятно. Идемте теперь, дорогие друзья. Вот так вот выглядит рекламный сленг нашего комплекса. Спорт – наша все. Династия Хиллз. Жить в гармонии. Инвестируй, приумножай. В общем, активный застройщик призывает вас инвестировать и приумножать. Похоже, что в династии Хиллс». Ну, короче, какие здесь цены? Цены вообще «Ржака ТВ». У меня здесь есть квартиры от 2 миллионов 700. «Династия Хилс вон оно написано. А 2 миллионов 700 у меня в данном комплексе есть предложение. Цены от 160 тысяч рублей за квадратный метр. У меня здесь есть варианты в данном комплексе, где вы будете жить и кайфовать. Кайфовать хочу, как в той песне. Пошли покажу то, что сбоку там у нас имеется родничок. С парковкой действительно тут проблем я не вижу совершенно. Очень большие, широкие, такие проезжей части места как же тут идти-то то ли туда, то ли сюда. Давайте-ка вот тут перелезу. Вон, видите, родник. Вот там бежит родник. Речка, можно сказать, практически. Но она не настолько бурная. Из берегов она не выходит. И она там чистейшая, на самом деле. Потому что выше там люди не живут. Поэтому, я думаю, что даже, возможно, из этой речки впить можно. Но я не рекомендую. Зачем это вам надо? Потому что у вас есть центральный водопровод. Еще раз говорю, квартирки от 2 миллионов 700 у меня здесь есть. Площади от 16 квадратных метров. И далее, в общем, здесь много чего интересного и приятного. И до 30 квадратных метров. Вот тут еще застройщик не успел сделать отделку. Подъезда, Ну, я думаю, ну, двери хотя бы зато посмотрим. Пошли хотя бы двери, посмотрим, какого они качества. А, фигушки 2, закрыта эта квартира. Пойдем нафиг отсюда. Поэтому, еще раз говорю, мой номер 8918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ. Если вам нужна информация по этому объекту, обращайтесь ко мне. Ну, и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Жду вашего звонка, дорогие друзья. Если вас заинтересовал этот комплекс, здорово. Если вас интересует подборка по недвижимости в городе Сочи, пишите, звоните, обращайтесь. Не стесняйтесь. Сказали мне, Дима, у меня денег столько. Что можешь предложить? Получайте подборочку по недвижимости в городе Сочи. И будьте счастливы. Жду вашего звонка. Увидимся, дорогие друзья. Не забывайте, еще раз говорю, комментировать. Поставь лайк, пожалуйста. Ну и обращаться, звонить, не стесняться. Всего хорошего, дорогие мои. Увидимся. Пока-пока.